Ну, в деревне он жил, условия у него какие были. Обыкновенный деревенский дом. Потом э, сам мной в доме том же, но ну, не, неудобств, ничего не было. Газ и вода, все. Ни душа, ни ванны, ни туалета, ничего не было. Наконец-то дождался дедушка, он очень рад, до да, слез рад. Даже собирался, как говорится, сам сюда приехать, но не смог, потому что у него сейчас перелом шейки бедра. Мы уже совместно с дочерью э, Георгия Николаевича Шумакова уже получили на руки свидетельства о праве собственности на эту квартиру. Собственником является сам литерам.